Добрый день! Меня зовут Светлана Кобяцкая. Я живу в Весентуках. Сегодня я получила заказ из интернет-магазина компании Сибирьон Велнос. Вот что я купила. Вот этот витаминно-минеральный комплекс называется Пульсбокс. А, сильное сердце. Его я уже пью несколько месяцев для того, чтобы улучшить работу сердца, нормализовать давление. Очень хорошо помогает. Поэтому рекомендуется тем, кто перенес инфаркты и инсульт острое зрение другой витаминно-минеральный комплекс называется vision box для защиты нашего зрения особенно хорош для тех кто много занимается за компьютером или работает с телефоном да и яркое солнце тоже очень вредит а это защищает наши клетки зрения вот этот комплекс синхровитал 4 его я использую для защиты печени вместе с чаем Печёночным. он очень хорошо выводит токсины и нормализует деятельность желчевыводящих путей мне очень нравится зубная паста сибирский прополис практически натуральная она очень хорошо заживляет различные потертости какие-то язвочки во рту поэтому рекомендуется тем кто носит зубные протезы да и объем хороший 100 миллилитров надолго хватает а вот этим средством я постоянно укрепляю свой иммунитет. Навамин состоит всего из трех витаминов, но настолько сильный он вот, в защите нашего иммунитета, что я слышала, очень многие говорят о том, что забыли, когда последний раз были в больнице. Я тоже не обращаюсь в больницу благодаря вот этому средству. Очень мне нравится корень. Бальзам широкого спектра действия. Это наша домашняя аптечка. Считаю, что должен быть в каждом доме. Очень хорошо снимает воспаление, усталость, отеки на ногах. Защищает нашу кожу при каких-то повреждениях. Очень хорошо помогает. При простудных заболеваниях. Это масса у него прекрасных качеств. Поэтому надо иметь его всем. Ну и последнее. Это крем для рук. Называется молочное вес и рисовое масло. Делает работу, то есть кожу рук нежной, эластичной, бархатистой. Вот я его все время покупаю. Вот такой заказ я сегодня получила. А вы чем пользуетесь?